Эй, hey, всем здорово, чуваки. Короче, Никитос затащил меня в кооперативную карту в кс Там надо проходить миссии, всякие там чекпоинты, все такое. В общем, вроде как бы интересно, но я в этом не уверен. Поэтому вот вам часть от всего этого. И давайте переходить к просмотру. Я хотел нажать. А, знаете, Затан. погоди, а мы разве с тобой вот уже, мы же играли в эту. В эту мы не играли, это третья часть. Мы с Челуханом чел прошли. Нет. Мы с 11... В нее не играли, мы с тобой играли, у нас еще она лаганула тут в каком-то месте. Братан, да, тут мы, мы не играли. Вот да, мы... Играли. Братан. У нас кончается игра. У меня ее нет Мы играли. Что а у тебя она есть? Не, у меня нету. Короче, на тему. Сейчас вот когда вылезут эти челики, скажешь, играли, не играли. Я Потому я что помню, я помню, что мы игрались. Мы сидели в, полосу, в клетке, мы мы сидели в клетке я помню. Это уже носу. вторая часть была. Это третья. Вторую часть нож я прошел селом сотового... Мы с 11 ночи до 4 утра играли, походили. <связывая> <связывая> Сдыхали много раз. Мы прошли. Там даже до Басака. Мы ему хер! Мы его хер убили, потому что его хер убьешь. А ч черный экран? Сейчас будет. <связывая> Почему у меня только нож? А. Где? Где ну ч, играли? Где? Прикольно, Прикольно, да, сделан. В Тогда в игру мы, по-моему, играли, ну не, не играли. Ну ладно, сейчас посмотрим. Нет, в нее не играли. Не помню порталов, не помню этих челиков. Ну у тебя с памятью проблемы. Да, ну, ты нахуй, ты а ч за замком? Думал, ты... а, -а, а. Так замок взломай. Двигай его вправо Не нажимай W. Я сломал отмычку, мне кажется. Я Ой, вот я влево. Е нажал. А, у тебя, у тебя вправо должно. Быть. Так, уйди смотри, чекай, чекай, уйди я опять сломал. Ты что за? Смотри, смотри. Понял. Я же говорю, правда двигал? Да я в обе стороны двигал, но у меня ломалось. Эй, говорю, что от мышки вроде как бесконечные, я смотрю. Ну видимо, тут да. они не красятся. Это очень по кайфу. Грибочки, я, я мелочь нашел. От... Ну, там, могу. тут глок, все, я взял глок. А, ой, нифига у меня получилось. У меня юсп. А, ну я вот, грибов потом, закинул я... за чем-то. Ладно, смотри, что тут, смотри, да, что тут погодится. Ой, это что такое? Да так, подожди, смотри, стой тут лучше, потому что, ну, типа, тут жуки там, они. Так, там я, я знаю, я говорю, мы, мы с тобой играли. Но... Вот. Нет, да. не я Я вот могу на окно. Просто, блядь. Мы с тобой играли там, где, короче... Мы с этими по бомжами там. играли. такого да быть да может так, я тебе ладно? базарю я не помню братан вот я тебе, честно говоря я ну не ладно помню. не страшно но именно вот такой я помню ты там куда-то подходил там какая-то книга была ты открывал но, но вот именно вот такую нет о у цизэшка а почему не могу ЦЗшка, взять Патрон мало, возможно, там... Да, есть такое. А где мой другой юсп? Где юсп? Вон. А, так одинаково, что дальше там. Да, как раз подберу? А, нет. Лучше уж юсп, потому что юсп помощнее будет. Да, я понял. Ты знаешь, когда она как-то выстрелила, Так, иди кучи вниз. Нет, лучше я пойду вниз. Да я уже пошел. А вон тут прыжки, слышите, зря ушел сверху. Ну, так я говорю. Иди прыгай, там нужно. Да, я понял, понял, понял. Я сейчас скажу почему. Я надеюсь, я смогу. Я с тобой А то у меня проблемы с прыжками могут быть. Берашь, бежишь, берешь. Блять. Берешь, прыгаешь, короче, и. Прыгай, еще раз. Пьоч не то. А что ты прыгаешь? Я думаю, что это надо сделать. Как думаешь, что надо сделать? А ну. Прыгай дальше. Нет, не-не. Смотри, он, видишь. Мостик. А. Вот так вот. Умный! Смотри, а здесь. Ай. Сейчас посмотрим. Тролля-ля. Смотри, иди сюда. А, ладно, конечно, иди за мной. Смотри на стену, смотри на ворота. Смотри на ворота. Ну. А. а Там рычаг был, короче, но у тебя время ограничено. То есть я их не то, что ты перво пришел. Потому что я здесь пять открыл, но могла бы закрыться. Тут что-то урчит, какая-то музыка пошла. Страшно. Надо найти код, написан. Смотри. Нет, этот код можно насрать. настроить. Понимаешь? Это чтобы вот эта дверь открылась. Это, а потом она откроется, увидишь. Садись, заходи, заходи, заходи. А, серьезно? Меня откинуло. ворота, Заворота, тебя не откинуло. Можно было не так резко. Можно ему вмазать. На нажимать. У меня 16 хп. Не иди, ну куда и пошел. -то. А ты чё Да тихо. А вот это Не вот. Иди, а красным подсвечивается винишко. Это можно? Вот Дигл, я взял. Подожди, Дигл, говорю, винишко красным подсвечивается, можно? Пить? Да, конечно. Все, нормально, хп-шку установил. Я теперь вообще довольный. Все в порядке. С... спасы. Ну фонарик и жак у нельзя врубить так, это да а вот здесь зеленые что-то учет учет учитываешь что тут тут рычаг был. а мы с черепами стреляли я думал что-то с черепами как-то связано один два у меня у меня патронов нету ой тихо тихо я тебя режу а я ешка не работает Смотри, я тебе не подсолю. Не надо. Сейчас будем пила аккуратно. Будем пила, когда бы наверху. Ой, видишь, открылась дверь. Стой тут. Нет, лучше вот стоять. Стой, тут. Стой тут. Да какая разница. Смотри, тут пила сейчас будет, потому что... Ну как бы хорошо, ничего ж такого. А, нет, нет, это дизумно. Ну так, только... Вот она здесь будет. Заставляешь от меня. Я просто не понимаю. Можешь по крайней мере пройти? Ну, Тори, можешь по крайней мере пройти? Наверно. Да, Нифига. А присесть. Надо быстрее. Я бегу, бегу, бегу максимально быстро. Он тоже. А что если ты я фига. снажу? Блин. Так. Ты чего гонишь? 11 хп, братан. Я вижу. О, Это мой братан. Э, дай мне хотя бы пистолет. <laughs> да, да, да. Пошли, надо вернемся. Зачем? Потому что мне нужен пистолет. <laughs> типа, наверное, думал. Даже только не голубушка по любому должна быть. А, вот я она. Габарит... Дурак, я же... Семок, <свест> <свест> <свест> ты... Тебе... ты кончен. Надо просто вниз не упасть, налево. Потом темно не вижу. О, я отрезался. Спасибо кому, не пейте. Возможно. Ты иди, еще просрал. <свест> а у нас же в голову дает нормальную. Ну, Но у меня голова сразу крайней мере. О, все, вскрылся. Так, значит, право, да мне? А, я еще отмычку поднял. Нихера. А что такое страннишь? Страннишь это сила, вроде. Да. Нет, это странность. Ой, ух! Ну, Аси, дровые, да? А, ты какой? Не-не-не-не. Не-не, бери, ладно. Возможно, ты получишь меня стреляешь, смотрю. О! Так, лучше взять так. Вот трончики. Я хочу так. А, так тут вон рычаг. А я тут причем? Вон дверь. Слышку обшел. Наверное, на стране на Я боюсь, один будет оставаться. Блин, а чё я-то сразу? Он меня бросил. Вот это морда с рогами. Я тоже хочу анимацию посмотреть. Я не знаю, у меня музыка заиграла. У меня тоже. И я с ним, я дроблюсь. А потом я иду, я иду, я иду. Он меня убил. Сколько у него хп вообще? Он ты Вон там пила, осторожней. Ёба. И чего у тебя сейчас бомба взорвет? Там же бомба лежала. Братан, ты понял, если я сейчас, мы бы сейчас нахуй бомбу Сейчас я молотого ему кину. Блин, что это далековато? Давай, беги, лена. А, а, все, он упал, он упал. Нарисовано. А где Слушай, там? Все. Патроны... Так пойдем за патронами. Я хотел его убить. А, так <серкнул> мы вдвоем же его убили, по факту. Яблочко. Значит, я куда-то должен быть. Иди этот, патронов возьми-то. Слышь, да, нах нахерещи тут! там налево какой-то красный свет на право белый свет а я на красный свет я на красном свете тут ничего нет ты идея пошел я один все подожди меня все Ой, место заезжал хотел а и резко понимаешь что нельзя арахия как девочка Э, ты ч ⁇ я фупа а чё они меня жрут? У меня 100 хп сожрали, ты прикинь. <г recognise> у меня, не знаю, 90 хп сожрали. Я бегу, бегу, вот так из-за угла, просто пух. баса, басиха, басиха, басиха. Басиха. Мы даже не дали. Вот. О, смотрю, мне <сус> <дыкат taki>. <uschUT> Подожди, не беги, мало ли там чекпоинт? Так нам нужен чекпоинт, буду... все я не буду теперь. Мне Portion... срочно нужно, буду их хавать. нужно, типа, <с Esto> Поэтому нам нужно до чека дойти, и мне нужно будет убежать, потом вернуться, и мы продолжим. А сколько тебе нужно? Так, все, глава, глава 3. Третий. О, смотри! Хотя бы на главе третьей бы хоть пешку дал. Ну, тут есть грибы. Мне бы Я пытался тебя спасти. Ты не мог сказать! Я не успел тебя спасти. О, с него. А! Да меня. У бота, и твой Фомасик был. Это, наверное, это даешь, типа, когда нету оружия, играет. Типа того. Давай, смотри. Нет, нет, не его. Его как раз. Его. Они взрываются. Близко не Я уже понял. По забирался, что там. Подожди, налево, А поле... по лестнице там ничего нет. Что? Налево. <laughs> так направо или налево определить? На налево, вон, налево, направо теперь. А, вот в эту штуку. Нет. На направо говорю. Вон там камень с шушкой. С Раз, видишь, да. Сиськи. <laughs> Какие шишки? Да, посмотри нормально, я не разглетел. Все они, они, они Какие Какие грибы? Эти? Да, Эти? Нет, это поганки. Да. Стой. Все, все, не давай, не давай, не я хаваю, хаваю, хау. Хавай, хавай, хавай, хавай, быстрее, хавай. Да, да кого? Хавай. Мне. Не Мне кажется, это фальшивый, который лежит. Да я, ну его нельзя убить, так шум, пойдем туда. Нет! грибы надо было съесть. Да нафиг мне эти грибы, они меня убьют. Он тебя сейчас убьет. Все. Чет быстро. А какой открылся? Ха-ха. Ну, патрон нету, поэтому не боюсь. Так, нам бы еще оружие найти. Как ты просто повелся, не иди, дай дай. Прям. Да, ну Там тебя... Надо было пострелять в него. Так я стрелял в обоих. Так пошли Получается, направо. Случается от его стороны. Я пойду налево, у меня на Так нафига, ты сейчас умрешь опять. Я не знаю, не знаю. Подожди, не сюда. Почему? Видишь, а ты боялся. А почему в прошлый раз не... сюда пошел и... А, может, надо в любом случае типа одному кому-то пройти? <laughs> типа один где-то сдохнет. быть, импорист. Не, не знаю, импоризарды им все сделают. Все чекпоинты струтся на да, уровне. Не дай бог сейчас кого-нибудь нахуй скрым, блядь. Давай, глава четвертая, начинайся, я тоже хочу. Вон, еще грибы наверни. Да не жалко. надо. <свеч> вот шкаф. Вон, да, по Положи на место, сука. Чикпоинт. <свеч> Яблоки. Яблоко сиськи, книжка. Ложь. Ну, в общем-то, здесь-то мы и застопрились. Просто мы не знаем, что дальше делать, как дальше проходить. Вот, а так что? Если вам понравилось, пишите об этом в комменты. Не забывайте про Лукасы, колокольчики. Кто подписан, обязательно ставьте колокольчики. Кто не подписан, подписывайтесь и потом ставьте колокольчики. И кто хочет продолжения, тоже пишите в комменты. Все, всем удачи, всем пока.